Всем привет, дорогие друзья! Привет! Как вы думаете, где мы находимся? Ушак you Карагаллы. Know uh, мы находимся недалеко от города Ушак, в местечке Карагалы, и приехали смотреть парк и невероятно красивый мост. Также здесь есть каньон где находится город ушак относительно алании и анталии если ехать от алании и от анталии в сторону стамбула это примерно по середине турции 400 километров от алании и от анталь помимо того что здесь невероятно красивая природа здесь есть и термальные источники не знаю покажу ли я вам в этом видео термальные источники и я не уверена что они открыты но Помимо открытых термальных источников, здесь есть и отели. Что такое открытие термальные источники? Это бассейны на открытом воздухе. И даже зимой, представьте, температура минус 15 природа, куча снега, и вы находитесь в бассейне с термальной водой, с горячей термальной Это просто красота. Я надеюсь, что зимой мы это тоже все снимем. Ну, а сейчас мы приехали вот в такое вот красивое место. Здесь есть пикник, здесь есть речка, здесь есть места для барбекю, и, конечно же, здесь невероятно красивый мост, и совсем недалеко находится... Каньон Улубей каньон. И сейчас мы находимся на месте, где расположен Джландрас Кёпрусюн. Это мост Джландрас. И, приехав сюда, мы с вами застали свадьбу. Вот вы видите, невеста из жених прямо на самом верху этого невероятно красивого моста. Мост можно наблюдать как снизу, так и подняться на самый верх вот по этой лесенке. Вот такая вот здесь красота. Но особенно здесь красиво, мне кажется, осенью, когда все переливается разными красками, желтой, красной, зеленой, когда осень уже подходит к своему концу, просто невероятно красиво. Здесь течет река, которая как раз и ведет тоже к каньону Улубей. На него мы отправимся чуть позже, а сейчас пойдем вместе с вами на мост. Здесь также находится самая старая в Турции гидроэлектростанция 1960 года. Она производит электричество без перебоев. И здесь также есть водопад который я думаю что виден с самого моста очень красивый густой лес и дышать здесь ой просто одно удовольствие пахнет хвойным лесом соснами и вот такая вот дорожка ведет к мосту к сожалению время когда был построен этот мост неизвестно но построили либо фригийцы либо лидийцы и использовали как акведук вы знаете были такие мосты с помощью которых с одного места на другое доставляли воду и вот здесь также написано что скорее всего он был построен во время фригийцев, точно использовался во время фригийцев, как для того, чтобы с одного берега на другой передавать воду и для перехода с одного края скалы на другой. И сохранился до наших дней. И мы видим здесь жениха и невесту. Это признак хороший, потому что видеть жениха и невесту, это к большой удаче. И вот такой вот вид открывается с самого моста. Просторы просто головокружительные. И вот он водопад. Еще одно интересное место в Турции, которое мы открыли для себя и показали вам. Красивый вид открывается снизу на мост и можно приехать на пикник, на барбекю. Вот как раз. Вот там вот, в самом низу, и расположены эти зоны для пикников. Вот такие здесь места для пикников и есть кафе. Есть, конечно же, туалеты. Можно приезжать, отдыхать. И вот такая вот большая-большая здесь беседка. Очень, конечно, красивое место. И для фотографирования. Обязательно хочу вернуться сюда осенью. Да, друзья, обязательно хочу вернуться сюда осенью. Как я вам уже сказала, я думаю, что здесь будет... Просто невероятно красиво во всех осенних красках. Я прям уже предвкушаю, но это будет, наверное, через пару месяцев. А сейчас мы продолжаем наш путь дальше. Ну а вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх. Обязательно все комментировать. Переходить по ссылкам в описании на сайты бронирования отелей, туров и билетов со скидками по всему миру, в том числе и в Турцию. Ну и, конечно же, на сайт нашей компании. Надеюсь, что наши услуги вам будут интересны и мы поработаем вместе. Ой, ну, а как я сказала, продолжаем наш путь дальше до каньона. После того, как мы побывали с вами на мосту, который называется Джиландрас, сейчас мы едем на террасу, которая, с которой открывается вид на камьон, и терраса это стеклянная, представляете? Мы сейчас находимся в национальном парке Улубей, и именно здесь, в этом месте, в местечке Улубей, и расположена эта терраса и сам каньон Улубей. Друзья, мы приехали в каньон Улубей, и это просто уникальное место. Знаете почему? Потому что это второй по величине каньон в мире после каньона в Аризоне. Его длина 45 километров, а самая, самая большая ширина 170 метров. Этот каньон расположен недалеко от города Ушак, примерно в 20 километрах, и, как я вам уже говорила, здесь есть терраса, с которой можно наблюдать сам каньон, ну и, конечно же, прогуляться. Одним из современных чудес света Турции является каньон Улыбей, который расположен в провинции Ушак. Длина этого каньона 45 километров, а ширина достигает 170 метров. Это второй по длине каньон в мире после каньона в Аризоне в Соединенных Штатах Америки. Как я уже сказала, каньон длиной 45 километров. И вот эта вот стеклянная терраса, если дословно переводить турецкого, была построена в 2015 году. Поэтому это просто уникальнейшее место. С нетерпением хочется все посмотреть. Вот так вот он выглядит через кусты. Здесь обозначены все стадии формирования этого каньона. И его формирование началось 25 миллионов лет назад. И на данный момент он выглядит вот таким вот образом. Здесь также есть карта этого каньона. И мы сейчас как раз находимся вот здесь, в местечке улу Бей Здесь также, помимо Э террасы стеклянные есть э view point на дамбу и здесь также можно заниматься водными видами спорта а также скалолазанием вот вы видите есть озеро в общем очень много разных интересных активностей и вход в этот каньон стоит семь с половиной лишь вот здесь есть цена, 7,5 лит, дети меньше 5 лет, бесплатно. Здесь вам также выдают вот такие вот бахилы для того, чтобы надеть их перед тем, как вступать на стекло. И эта терраса длиной 12 метров, шириной 14 метров и площадь ее 135 метров квадратных. Здесь также есть кафе, различные места, где можно отдохнуть, посидеть. И вот здесь, вот прежде чем ступать на стекло, все надевают бахилы. Надев бахилы, друзья, ступаем с вами на стекло. Ой, как страшно, ну, посмотрите, какая красота, и на самой крайней точке открывается вот такой вот вид. ve kanyondayız şu an. Burası dünyanın en büyük ikinci, Avrupa'nın en büyük kanyonudur. Ee, uzunluğu 45 kilometre 45 kilometredir. Derinliği e, yani genişlik olarak da yer yer 170 metreyi bulduğu bulduğu bilinmektedir. Ayrıca şu an üzerinde bulunduğumuz cam terasta e, 130 metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük seyir terastıdır. Cam seyir terastıdır. E, son zamanların e, yükselen değerlerinden bir tanesidir. Benim adım Alixan Tilkiçi. Ulubey Kanyonları cam teras işletmecisiyim. 2015 yılında e, Ulubey Kanyonları üzerine yapılan cam teras sayesinde Ulubey Kanyonları turizme kazandırıldı. Burası yaklaşık altı e, yıldır faaliyette bulunmaktadır. Buraya yerli ve yabancı turistler gelmekte ve e, 365 gün açık vaziyettedir. E, yerli yabancı turistler derken e, tur firmaları gelmekte, e, Rusya'dan ondan sonra İngiltere'den, Fransa'dan turistlerimiz buraya ziyaret etmek için gelmektedir. Özellikle buraya pamuk Pamukkale'nin yakın olması dolayısıyla oraya gelen turistlerimiz buraya da gelmektedir. E, Ulubey Kanyonları 75 kilometre uzunluğuyla dünyadaki Arizona e, eyaletindeki Grand Kanyonu'ndan sonra en uzun ikinci kanyon statüsündedir. Ee, Ulubey Kanyonu'nun derinliği e, 150-200 metre arasında değişmektedir. Burası en geniş olduğu alan Bey Kanyonları olarak değişmektedir. Ee, burasının yaklaşık genişliği 1 kilometre civarı. Burası kanyonların en e, görselliğe uygun olduğu yer olduğu için Bey Kanyonları ismini burada almıştır. Ee, 2015 yılından beri e, faaliyet gösterilen Ulubey Kanyonu cam teras dünyanın en büyük cam terası olarak inşa edilmiştir. Еще помимо каньона здесь есть перевернутый дом, представляете? И кафе, которое также стоит прямо на краю каньона. Очень красиво. Также здесь есть кафе, кстати, очень классное. Посмотрите, как оно выполнено в дереве. И можно сесть и наблюдать также каньон и отсюда. Вот в таком вот потрясающем месте, друзья, мы с вами побывали. Открыли для себя новое интересное место. Мне здесь очень понравилось, и я бы хотела сюда приехать, конечно же, еще раз. Ну и вы пишите ваши впечатления, как вам понравился этот каньон. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что... Только на нашем канале вы увидите все самое интересное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем пока-пока! Мы сегодня получили кучу впечатлений, увидели много интересных и новых мест. А вы не забывайте подписываться на наш канал, потому что только на нашем канале вы увидите то, что вы не увидите ни у кого другого. Конечно же, сходите по ссылкам в описании. и Приезжайте в Турцию при первой возможности, путешествуйте, узнавайте, погружайтесь в эту невероятную атмосферу. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.